Читаю я тут периодически, господа бояре, чего наши бабоньки-то пишут на дзене и угораю из них. Просто бедные возмущаются, что мужчины за них не платят за кофе. Предлагают всегда на свидании, особенно на первом свидании, заплатить пополам. Вот Такие вот ненастоящие мужчины пошли. А чего возмущаться-то, женщина? Все же нормально. Вы же сильные, независимые. Неужели вы себе на кофе-то заработать не можете? Вы для чего с мужчиной встречаетесь? Чтобы он за вас платил или для того, чтобы кайф от отношений получить, да, вот это все эмоции там, или может быть у вас не возникает эмоции, эмоции если за вас не платят, Но ну, тогда у меня для вас плохие новости. Вообще, как бы прошли те времена, на самом деле, когда мужчины полностью платили за женщин, это золотое время называлось а, патриархатом, женщины как сыр в масле катались на работу не ходили, всем были обеспечены на всем годовом, но у них были, соответственно, свои тяжеленные обязанности там вот по дому шуршать до да, детей растить вот женщинам очень не хотелось им хотелось самим на работу ходить ну придется видимо выбирать что делать до да, или на работу ходить и за тебя нигде не платят либо как бы возвращать вот этот упоротый патриархат который уже мужчинам на самом деле тоже не нужен и надеяться что тебя будут содержать Почему мужчинам сейчас вот не нужен патриархат? Я считаю, что есть вещь лучше вот этого патриархата, который был в стране как раньше и при царе Горохе, когда розовые единороги пукали фиалками и все жили счастливо. Сейчас у нас есть возможность создать новую модель отношений мужчин и женщин я бы назвал это неопатриархат ну потому что патриархат это клево мужчина главный женщинам хочется чтобы мужчина был лидером да сильным главным там но вот не хочется чтобы он был абьюзером там еще каким-то да вот таким вот алкашом там и так далее что -то. Чтобы не бил, не пил, да, вот это все. Ну, допустим, мужчина вот такой вот идеальный, прекрасный, при этом сильный, главный в отношениях. Но при неопатриархате за эти отношения платить будет везде женщина. Сильной независимой женщине все равно нужны эти эмоции Она же живет в этом эмоциональном мире Она любит вот эти эмоции, она ищет вот этой любви неземной И вдруг вот она случилась, вот он твой мужик но Он тебе сразу говорит, слушай, дорогая но ну у нас все с тобой будет классно и отлично и замечательно Это заплати хотя бы за свой кофе Потому что какая-то от тебя должна быть польза ведь если я тебя поселю на своей территории, в своем доме, на всем готовом, ты же мне начнешь... Высказывать, наверное, какие-то претензии, что шторы у тебя не так висят, там, или не те, да, давайте мебель передвинем, тут что-то не по фэншую, это передвинем мебель у них каждую неделю. Да? Это же все мужчине, вот это все придется терпеть, вот этот стресс, там почему на работе задержался, а кто тебе звонил, да. Вот свободный мужчина холостой, он ходит, у него нету вот этих заморочек, а когда у него появляешься ты, женщина, которая думает платить за кофе или нет вот ты у него появляешься у него сразу вот этот ворох проблем и вопрос на хрена ему вообще все эти отношалки когда можно ну, для обычного перепиха найти себе в принципе на каждом углу и мужчине то отношения эти на самом деле не особо нужны они нужны женщинам в основном так вот женщины задумайтесь пожалуйста может все таки стоит э, э, перестать вот это вот мелочиться и начать там платить за кофе, там приглашать мужчин, там, я не знаю, в боулинг, э, пригласите мужчину в поездку на квадроциклах в горы. Он будет счастлив, он поймет, что другой такой женщины ну, не то чтобы он не найдет, но ее как бы надо будет поискать, который будет интересно на квадроциклах уехать в горы, и, там вернуться в грязи с головы до ног. усталая но довольные, и они возвращались домой. Да? Э, все, как бы, дорогие женщины время полного вашего обеспечения ушло навсегда. А мужчинам я рекомендую задуматься, насколько вы себя вообще цените, насколько вы себя вообще цените в отношениях с женщиной, когда вы до сих пор думаете, что за них надо где-то что-то платить. Понимаете, вы... Как-то вот немножечко не отдупляете Что вы себе в отношениях приобретаете Определенного рода Обязательства, определенного рода геморрой Чем вы собрались Это компенсировать? Ну понимаете, идеальных-то женщин тоже не существует Идеальных женщин нет Ну пускай компенсируют хотя бы Деньгами что ли, хотя бы кофе ну, ну хоть что-то Хоть, хоть какую-то пользу пусть она приносит вам Все, спасибо за внимание